Голос будет стучать, сердце будет стучать об одном Мой путь, музыка, жизнь, музыка, дом Всем привет, ребята! Сегодня у нас второй ролик из цикла интервью И мы в гостях у такого исполнителя, как Шата вот. Привет, Андрей Привет. Расскажи, пожалуйста, вот о себе, ну хотя бы кратко, как так произошло, да, что ты пришел к такому замечательному ремеслу, искусству, как музыка, артистизм этого вот исполнительства. Ну, все началось очень давно, наверное, лет 14. Ну, во-первых, не шаташа то. Спасибо. Первые, наверное, первые мои шаги были с какой-то с акустической гитары. До этого была совсем другая музыка, то есть абсолютно. Наверное, где-то в деревне, в деревне бабушки там э, была такая гитара. Без струн абсолютно без, без всего. То есть как бы натягивал леску на гитару. Обычную рыболовную. Даже, даже так. <laughs> да. Рыболовную леску. Э, брал какие-то книжки с аккордами, пробовал играть, пробовал что-то делать изначально. Ну, Все это развивалось, развивалось каким-то долгим-долгим путем. Ну и, в принципе, вылилось в то, что имеется сейчас. Ну, Долгий-долгий путь, около 12 лет. начиналось все 12 лет назад примерно, да? Ну, примерно 12 там. Примерный старт. Да, 13, ну где-то где так. Хорошо, а с самого начала ты понимал, что хочешь ну именно в этом направлении двигаться? Или это было просто так, как было в стулу такое, ребячество? Нет, изначально я всегда думал, что я хочу хочу на сцену, хочу петь, хочу что-то делать, хочу что-то показывать свое творчество людям. Ну ясно. То есть представить перед зрителем, да, чтобы ну, найти свою публику какую-то. Да, то есть конкретно, понимаешь, не было конкретно цели там по, поиграться с этим. То есть была конкретная цель что-то из этого вынести, понимаешь, что-то добиться из этого, как бы, и потихоньку-потихоньку, мелкими шагами. Я шел, шел, шел. Ну вот то, что имею сейчас на данный момент. Это, конечно, не финал. Ну, потому что в этом, нет, в этом нет финала. В этом можно развиваться, и развиваться. Ну, поставить всегда. точку все-таки, как говорится, нельзя. Наверное. Да, да, да. Наверное, все-таки, в конце концов, многоточие осталось. Да. Ну, это и не хобби. То есть, это не такое, не сказать, что увлечение, это, наверное, какая-то часть жизни. мере наверное, все-таки смысл какой-то. Да, по крайней мере, в моем понимании, это частица моей жизни. То есть, неотъемлемая. Mm -hmm. ну, понятно, хорошо. А ты пришел вот, допустим, ну, к такой идее, выступать перед, людь ну, перед людьми, перед публикой, mm -hmm. то есть а с целью конкретной что-то показать, наверное, какую-то сторону жизни или что, вот, что, ну, что являлось целью самоцелью, вот, это вот выход к людям? Да, безусловно, донести что-то, наверное, свои какие-то мысли, свои какие-то чувства, свои переживания, потому что э, любая моя песня написана. Либо это часть моей жизни, какой-то определенный период, либо это часть жизни моих каких-то знакомых, моих друзей Ну, в любом случае, это не выдуманные истории То есть, с головы, как есть, к примеру, куча-куча да, песен, которые какие-то там mm -hmm. в, ну, в рамках фэнтези да, там то, то, Придумал, придумал, а по сути, на самом деле, такого нет. Нет, у меня нет такого. То, то есть все основано на реальных событиях? Основано ну, то есть, безоговорочно на реальных событиях. То есть, с людьми, с которыми там, ты так или иначе как-то встречался? С... Да, да, но большинство, конечно, написано ну, из моей жизни, из моего И личного ситуации взяты конкретно? Из, конечно, из каких-то ситуаций, из всего. Понятно, хорошо. Вот всегда хотелось поинтересоваться, что с голосом? В реальной жизни и в треках, композиция, mm -hmm. как бы голос изменяется, кто знает, кто слушал, ну и кто еще раз, вот допустим, сейчас вот новые какие-то люди подключатся и послушают музыку, послушают mm -hmm. творчество, они наверняка заметят эту разницу. Вот расскажи более развернуто, что, mm -hmm. что, что mm -hmm. вот и это и, сценический какой-то образ. И так... Именно в плане, как я разговариваю, как я пою. Mm -hmm. и, да, и, да, да, ну то есть это... это. техника вокальная. То есть ничего сверхъестественного, ничего особенного, то есть как бы это просто вокальный прием локальный прием мне очень стал он близок в моем творчестве, да. никогда я начинал, а наверное спустя уже такой более серьезным на серьезном этапе, когда я уже начал более серьезно заниматься, там. В плане а, танцера, а, сразу да? этого не было. сразу конечно сразу этого не было, этому нужно учиться, я скажу, что учиться серьезно, потому что это очень, ну, сильная нагрузка на связки и, Сразу, ну, сразу да. ты этого не добьешься, то есть это большая-большая да, заметно при прослушивании композиции, то есть видно, что с надрывом, с каким-то таким вот, ну, с глубоким погружением поется. Это очень интересно и всем рекомендую. А, ну, такой вот вопрос, ты единственный творческий человек в семье Или есть у тебя еще кто-то, там, братья и сестры? Именно, которые... Мать, отец, дедушка, брат, там, не знаю. Нет, нет, Нас, настолько, наверное, может быть, кто-то и как-то в плане увлечения, может быть, и кто-то занимался, да? Ну, я даже не слышал о том, что не, не знаю, кто-то шел по, по этой дорожке, понимаешь? То есть, наверное, вот таких не было замечено? Нет, вообще я даже не знаю, чтобы, ну вот, музыку, ну, знаешь, ну слушают музыку, слушают музыку все, да, например, ну, там кто-то а, Миломан, который слушает ее постоянно, ну, там так или стилей. иначе каждый из нас к музыке как-то близок. Допустим. Да, да, да, но не с того ракурса. Да, вот, который, я не знаю, как-то как я сам на это вышел, ну, видимо, суждено было. Ну хорошо, тогда дальше о семье спрошу, раз мы так уже в таком ракурсе заговорили, вот, сколько человек, из каких человек состоит твоя семья, кто у нее входит. Ну или так можно сказать, может расскажи о близком круге лиц какой-то которым ты ну, обитаешь? Э из семьи, это, конечно, моя мама, сестра, моя племянница, моя любимая девушка, которая со мной рядом. Ты состоишь на данный момент в браке? Нет. Раньше был женат? Раньше был женат, три года я был в браке, потом развелся. И сейчас у меня прекрасные отношения, у меня прекрасная девушка. А поделись впечатлениями о том прошлом, зверек какие то Безусловно, то есть уроки ты из любой ситуации, которая происходит в твоей жизни, ты всегда извлекаешь какой-то урок в любом случае. Ну, Извини, и... пожалуйста, если я перебью, вот у меня очень часто такие сейчас предоставляются случаи в жизни, да, когда я вижу, что люди довольно взрослые совершенно не любят и не умеют извлекать уроков, даже из простейших каких-то и очень сложных ситуаций, в которых жизнь ставит их в тупик. То есть это, блин. Должно быть, наверное, в тебе сразу, или ты должен этому очень сильно долго учиться, чтобы ты мог извлекать действительно какие-то уроки, серьезные уроки из всех или иных ситуаций, попадающихся на жизненном пути. То есть ты человек, который учится на ошибках. Я правильно понимаю? Ну конечно. Как, наверное, и многие в нашей жизни, которые на ошибках учатся. Потому что если ты что-то не делаешь, то и ты не поймешь, правильно ли ты это делаешь. Если ты что-то не попробуешь, если ты что-то не поменяешь в своей жизни, ты никогда не узнаешь истину. То есть ты никогда не узнаешь настоящего, правильно ты сделал или неправильно ты пошел. Вот, поэтому, да, в некоторых моментах я учусь на каких-то на своих ошибках, на своих да, там, падениях, на своих взлетах. Ну понятно, тебе и, близка и фраза. Не ошибается тот, кто ничего не сделал». Да, да, да. Как твоя семья относится к творчеству? М -м -м, все по-разному. То есть, есть какого-то четкого вектора поведения нет? Ну, ну, в плане... Все зависит от того, понимаешь, о чем тут конкретно говорить. Если говорить в плане поддержки, со стороны... Я ее ощущаю только со стороны своего, своего близкого человека, ну, со стороны своей женщины, своей, своей девушки. Потому что она, она никак не связана с творчеством, в принципе, да? uh -huh. но, тем не менее, она каким-то таким интересным способом э, пытается меня все равно поддерживать в том, что я делаю, да. она хотя бы и не понимает то, что я делаю в некоторых моментах, но тем и не менее, то, поддержку получаешь. Как да, будет, да, да. Касаемо конкретно семьи, касаемо каких-то родственников, да, своих, э, ну, там, молодец, слушаю, да, ну, чтобы кто-то вникал конкретно в то, что я делаю и как я это делаю, то что я прохожу, нет такого нет. Ну какого-то психоанализа, типа вот этот-это там там расскажи ну, мне, что ты чувствуешь, да, там... Я... Нет, такого нет, да? и такого я тебе скажу больше, такого никогда не было изначально, то есть а. изначально на начальном каком-то этапе, потому что э, изначально, даже если мы говорим вот конкретно искренне, я скажу, изначально никогда не было каких-то таких при прямых посылов э, о том, что... Вот, да, вот это твое. Это... Я всегда шел как-то один в этом направлении. Всем всегда было не очень интересно, не очень важно, да? Но потом, когда это все стало на какой-то поток, на более такой широкий, люди начали интересоваться, да, им интересно там ну, в каких-то моментах, им нравятся песни, они слушают. Но не более того, то есть как бы чтобы у нас был какой-то там, вот мы сели все, вот, давайте обсудим какую-то новую песню. Нет, такого нету. Вот. Ну, ну хорошо, интересно. ладно, а такой вопрос в вот личной жизни, да, там, с, как говорится, с противоположным полом. Uh -huh. Допустим, твое творчество каким-либо образом влияло, ну, на получение таких связей, каких-то сторонних, ну, то есть, девочка, условно говоря, тебя увидела где-то в интернете там, или где-то еще, ну, вот. и там, Андрей, там, ну, там как насчет, типа, вот. или там может погуляем. Такое болото. Ну, ты имеешь в виду связано ли было это с музыкой? Ну, да, да, с творчеством, с музыкой, вот с тем, чем да, ты я занимаешься. Да, я думаю, нет. То есть, может быть, знаешь, на первоначальном этапе, да, всегда, всегда же есть какая-то картинка человека. Да? А потом, когда уже более близкое общение, уже раскрываются какие-то стороны, уже более узнается. Uh, какие-то нюансы, да, там, <laughs> все, все эти моменты, и поэтому я думаю, что с музыкой это навряд ли было связано, потому что, uh, чем ты, когда ты начинаешь ближе uh, общаться и ближе как-то вести эти отношения, то и музыка тут уже uh, в плане отношений становится на задний план, потому что тут уже другой-другой лектор какой-то. Скажи, yeah. вот, а как в твоем понимании понимании? Вот Музыкантом, артистом рождаются или становятся? Mm -hmm. Сложный вопрос. Знаешь, я, наверное, поставлю его так, что есть куча примеров, где люди становятся музыкантами, да, те, те которые, в принципе, не имеют отношения к музыке, да, но я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, о то Конечно, коммерциях, да. где а, люди выходят, не имея вообще ни голоса, ни слуха, да, и имея много денег, они... За счет финансового да И они как бы, ну, они артисты, ну, какие они артисты, да, для меня, наверное, понятие... Рождаются, становятся, ну ты, наверное, любой человек рождается с каким-то талантом и, наверное, наверное, скорее всего, рождаются. Потому что какое-то твое призвание в плане того, что ну, ну, чем чем заниматься. Хорошо, да? а вот такой вот разный вопрос. Сейчас mm -hmm. речь зашла о людях, которые там якобы за деньги, ну мы точно знаем, что не якобы есть да а вот, ну как говорится, берет вот какая-то такая зависть, что вот человеку у него там повезло, да, продюсером со спонсором а я вот ну как бы человек творческий более подкованный развитый но я остаюсь из этого на задвор ты знаешь есть у меня ответ нет честно нет я скажу почему потому что наверное то что делает этот человек да мы условно возьмем да, неважно кто там он она на это все не, не по-настоящему и мне кажется что что вот закончится вот эти вот финансовое вложение исчезнет эта музыка и через какое-то время да? а когда ты делаешь наверное, все с душой пускай э, но главное что честно вот наверное это будет надолго то есть ты хочешь сказать что если это просто ничто иное ну очередной бизнес проект то это не живет долго ну есть это фальшивое есть, есть же есть же да есть же прекрасно есть куча примеров артиста артистов однодневок, которые резко взлетают высоко, и также они резко падают. Uh, все почему? Потому что у них либо заканчиваются контракты, либо заканчиваются деньги. <связываются> Сами они, по сути, ноль, uh, они ничего не могут без какой-то пиар-команды, без какого-то продакшна большого. И поэтому они уже никуда не идут, потому что им они не могут проплачивать все то, что они проплачивали до этого. Вот поэтому я считаю, что, что ну, это не все ненадолго. То есть это вот вот, и когда вначале мы с тобой разговаривали по поводу хобби, да, ну, увлечения и э, смысла жизни, вот это вот увлечение с их стороны. Потому что ну, да. типа две разные вещи, да. Да, ну, да, Я согласен с этим полностью. Просто всегда, когда задаешь вопрос человеку, который ну, в чем-то мастер, да, и что-то умеет очень хорошо, очень всегда следует такой банальный наверное тривиальный ответ, что либо нужно этим жить, либо не заниматься вообще. Конечно, конечно, я полностью с этим согласен, потому что если ты э, где-то по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну ты ничего не добьешься. То есть это даже не касается конкретно музыки, не касается конкретно каких-то еще вещей, это касается абсолютно всего. То есть нельзя делать что-то по чуть-чуть, если ты делаешь, чтобы делать это до конца. Ну мы знаем немало примеров, вот допустим мировых каких-то. Ты вот скажи, импровизация это искусство все-таки. Наверное, вот есть люди такие, просто с талантом, с таким импровизировать, с талантом к экспромту. И, ну, как бы, называть мы не будем, но я много таких наблюдал mm -hmm. на сцене. То есть ну, им что не дай, какой не дай материал, они, в принципе, ну, не имеют никакого-то там опыта серьезного, они готовы что-то создать, какой-то контент. Вот. Как ты относишься к таким людям? Ну, как бы вроде он однодневка, да, но путем своей какой-то, ну, там, харизмы, там, таланта, у него получается, ну, я считаю, если он уже может импровизировать, да, в любой какой-то ситуации поставленной, поставленной, задачей, он уже нервник епкой. Потому что, ну, он уже понимает то, что он четко, чёт, что ему нужно делать в любой ситуации, в которую его поставили. Поэтому с каждым днем, то есть в любой ситуации он себя будет чувствовать комфортно. Поэтому он уже нет, Я абсолютно точно к этим людям очень хорошо, и я очень уважаю импровизацию, потому что это, наверное, тоже очень хорошее качество. Ну понятно, не потеряться в той или иной ситуации, да, отвечая да. на вопросы как-то резко, вязко, то есть, ну, схватка из какой-то, это очень серьезный талант, я считаю, я тоже поддерживаю всегда таких людей, но хотелось бы задать очередной вопрос, вот в плане тоже творческой такой ниточки, а допустим, что ты делал ну, в профессиональном каком-то плане, ты вот учился в какой-то музыкальной школе где-то, ну кроме того, что нет? Нет, то есть все, что. История, это история это долго. долга. Даже <смех> есть... все лично твои какие-то усилия работа над собой. Получается. Изначально, ну, даже не, не то. Изначально и в плане до конца. Я пытался. У меня были попытки, я тебе скажу больше, у меня были попытки. Я был период, когда я жил около года в Москве. Uh -huh. Я поступал в институт современного искусства на факультет там, джазового вокала. Я пытался поступал. но вот у меня жизнь как-то все. Я, я уже забрал билет, то есть ну, студенческий учиться, но я так и не учился. То есть, и где бы я там, куда бы не пытался получить какое-то профессиональное музыкальное образование, я никогда этого не получал. И я понял, наверное, со временем, с каким-то да, прошедшим, то, что, думаю, ну, наверное, мне это не нужно. И потом я понял только одно, что, наверное... Часть образования, может быть я не прав в этой ситуации, да, но в плане музыки, я большинство уверен, что оно ломает, наверное, личность, оно ломает твою индивидуальность как как артиста непосредственно. Ну, ты что... хочешь сказать, что получается человек начинает действовать по каким-то правилам, шаблонам. Безусловно, вот у тебя есть книжки, вот так правильно, вот так вот нужно, вот так вот, и все, и ты больше, вот касаемо даже той же импровизации, все, ты больше ничего не видишь, потому что у меня была куча знакомых, которые... Вот он поет, играет, нота по нотам, там все, это не звучит никак. Но это по нотной грамоте, это правильно, это круто, это вот так вот нужно, так вот грамотно. И человек начинает действовать только потому, что так надо. Он уже не включает голову, то, что вот здесь можно сделать как-то иначе. То есть у него самого импровизатора уже не существует в нем. И поэтому я же говорю, что вот эти вот шаблоны, которые выстраиваются, наверное, в плане э, вот этой учебы, в плане высших образований, в плане, может быть, начального это образования Развиваются еще... о гранит науки. Да, да. да. И я же говорю, что вот человек перестает быть как с, с, самородком, он просто действует по каким-то шаблонам. Ну, это лично мое сугубо мнение, поэтому, может быть, кто-то считает иначе. Я считаю именно так. Ну ладно, допустим, хорошо музыка, артистизм, творчество все, вот это очень интересно а давай такой вопрос вот как ты относишься к таким вот плохим привычкам типа алкоголь, курение наркотики, и... там, не знаю ну, что из этого присутствовало в твоей жизни вообще до этого, может быть было, ушло алкоголь, курение курение в моей жизни присутствует сейчас иногда тоже абсолютно и отношусь, я отношусь, естественно, негативно как, и, наверное, любой здравомыслящий человек вот с алкоголем да с алкоголем у меня было кучу вопросов я стараюсь не употреблять вообще алкоголь потому что у меня были личного проблемы характера ну то есть очень много было вопросов у меня с алкоголем поэтому я как-то стараюсь и старался всегда исключить его из жизни и напрочь то есть не поддаваться этому соблазну с курением на курении я сейчас больше наверное перешел на пар Парогенераторы. Yeah. Парогенераторы, yeah. да, да. Проскакивает то, что я иногда yeah. курю сигарет, но это не, не, не, не те моменты, когда ты выкуриваешь там по две, по три пачки в день и все остальное. Касаемо наркотиков, никак я вообще тоже это чувствую -то негативно. Ну, никак, никак не связываюсь с ними, не связывался, потому что мне было в моей жизни достаточно того, что я был связан с алкоголем, связан был довольно плотно. И поэтому, ну. Ну все если так, допустим, было. тебе нетрудно рассказать, какие были предприняты действия, там ты, ну, серьезная борьба, я так понимаю, была какая-то. Да? А здесь нет, Саш, здесь понимаешь, здесь дело-то не в действиях, ну не в какой-то. Здесь борьба с самим собой в первую. Очередь. Здесь никто не поможет, и все а, а, те моменты, когда говорят о том, что вот здесь нужно там туда сходить, что-то сделать, что-то там. А, у кого-то что-то взять, какой-то там, я не знаю, совет, какую-то книжку, почему да, все это херня, все это ерунда, ничего это никогда не помогало, никогда не помогать пока ты в голове у себя не осознаешь о том, что тебе это мешает в жизни, тебе это не нужно. Mm -hmm. yeah. Вот только тогда ты начнешь понимать какую-то разницу между реальностью и между иллюзией и счастья, которая дает тебе граниумы. Все. Больше больше здесь никаких ни, ничего нет, пока ты сам не осознаешь, ничего тебе не поможет. Ну, понятно. Есть, как бы, да, в основном с, с кем я вот разговаривал, там, спрашивал, просто интересовался все люди, ну, перешли черту, да, когда решили просто сами для себя завязать четко, и тогда у них получилось. Да, да, потому что есть определенная грань, когда ты уже начинаешь переступать вот через все через все что все что у тебя есть и когда ты оборачиваешься назад ты понимаешь то что ты уже растоптал практически полностью свою жизнь и вот наверное тогда включается мозг ты понимаешь то что блин там, наверное мне это не нужно я могу жить и без этого и нормально радоваться и нормально себя чувствовать поэтому я наверное в плане алкоголя я принял жесткое для себя решение да многие конечно все все это не понимают есть, естественно старый круг общения ну, ты ему понятно. уже не нужен как был нужен раньше потому что, что здесь какие-то да. изменения какое-то да и все с одного круга как такового не появилось потому что пол, пол там цикла жизни ты жил в этом mm -hmm. во всем ну, да и поэтому как-то ну вот вот потихоньку потихоньку какими-то моментами все это нормализуется и больше пишется музыки больше делается какие-то ну, и больше ну, ставится целей конечно, цели. конечно. остается больше времени на творчество естественно да со свежей головой да а способствовали вот так вот алкоголь к примеру, написанию каких-нибудь там композиций то есть я знаю такие случаи когда люди там ну допустим состояние алкогольного или наркотического опьянения для них рождались какие-то ну, новые границы может что-то такое Подобное. ну знаешь не будет скрыть, было было но э, я не знаю наверное ни одного человека который э, под алкоголем э, что-то вот прям сел и такое вот смыслово написал это было но это было там я не знаю ну две три строчки и все а все остальное это да, это вот пришло оно там резко понимаешь оно же не будет у тебя вот это переть оно пришло резко и вот через там 10-15 минут оно все, испарилось. И, и хорошо, что ты записал эти две строчки в этот момент, потому что они уже забудутся через 20 минут. Нет, все, естественно, конечно, оно способствует, способствовало, наверное, вот, толчку, но это все равно не то. Я, когда, опять касаемо темы алкоголя, я когда был связан конкретно с, с алкоголем, я писал первый альбом 5 лет. 5 лет я писал первый альбом, и только с тех, когда я завязал вот это вот весь этот круг, понимаешь, весь этот и выкинул все это. Я записал первый альбом, я начал сразу писать второй альбом, э, я сейчас заканчиваю практически уже третий альбом, Это процесс пошел. Да, да, и этот все вот такой вот в мой короткий период времени и откидывая вот, вот ту жизнь, которая ты просто вот. Может, да, да, лет ты просто прохилил. Э, Сидя о том, что вот ты же под алкоголем всегда думаешь Да, а вот сейчас я пойду и сделаю ну, ни хрена ты не сделаешь ничего. Ты просто посидишь, ляжешь спать, завтра проснешься Опять же так присидишь, думаешь, вот сейчас Сегодня я сделаю, и я сталкивался с этой ситуацией И никогда я ничего не делал, я скажу больше Никогда я ничего не делал толкового Того, что я сделал за год э, За полтора года Сейчас, э, что я имею На данный момент, сколько я всего сколько я выпустил И конкрет, конкретно чего вот. ну, я говорю, что это очень такие ну, ладно да вот интересно а вот ну, сейчас речь зашла об альбомах да о количестве написанной музыки треков да, ну, то есть ты музыку и тексты сам все делаешь э, тексты я пишу сам музыку делают битмейкеры которые присылают биты где то есть с украины с москвы то вот. есть у тебя есть люди конкретно с которыми это работаешь? есть люди вот э, знаешь как э, сказать более так понятней, э, вот есть же э, куча-куча хороших-хороших музыкантов, которые тоже не востребованы да, где-то, э, которые не такие там мега-известные и которые тоже бы хотели как-то пропиарить, может быть, как-то э, там... Ну, Получить какую-то долю свою музыку, да? Да. да Вот я, когда записывал уже второй альбом <coughs> мне э, прислал такой человечек Сергей Тукалов, э, один э, свой бит, он говорит, ты не хочешь написать на него песню? Я послушал, говорю, да, отлично. Вот мы как бы я сейчас с ним сотрудничаю, то есть и человек тоже вот он, как бы пишет, да, но он тоже не, у него нету таких каких-то масштабностей, таких средств, да, чтобы вот так вот выйти ну, на какой-то уровень. Наталья и вот эти вот профессиональные, да, да, и вот эти вот такие люди, как мы, кооперируются, кооперируются и создают какую-то музыку, музыку, то есть какое-то объединение, да, да, да и все это как бы на взаимовыгодных стоит. то есть как-то и он пиарится. Я делаю песни. Все это как-то вот... Хорошо, скоро 30 альбом. Да, я правильно понял. Да, да. А где можно, допустим, будет послушать, купить, не знаю, там еще какие-то ресурсы, где можно посмотреть на это все? Ну, я скажу в первую очередь, что два альбома продаются на всех цифровых площадках. То есть для скачивания, для прослушивания на Real Music вполне там есть в каких-то соцсетях. А так, третий альбом будет тоже продаваться на всех цифровых площадках. Это как iTunes, ну, Play Market, mm. это, все, все, все, все, все, крупные цифровые площадки. Вот, и также он будет в свободном скаче скачивание, в свободном доступе. Поэтому с этим никогда не было проблем. Всегда забивайте в интернете, скачивайте, слушайте. Какова материальная цена? Что приходится отдавать дешево, дорого. Как это вот вообще все выглядит? Измеряется mm. она вообще в чем-то или нет? Да нет, нет. Я, у меня э, подписка с лейбом с Московским. Вот И поэтому э, все у меня выпускается. Это... Я не влаживаю туда, как бы у меня просто подписка с лейбом. Они имеют часть прав mm. на моей композиции. То есть я имею полностью авторские права. Они имеют часть прав, с которых они зарабатывают, с продажи альбомов, какую-то часть они перечисляют естественно, мне. Вот, и на такой основе мы работаем. Они выпускают меня на всех цикловых площадках, они занимаются пиар-компанией какой-то. И вот как бы я не вкладываю... Ну, в общем, это понятно. Должен. В общих в чертах ясно. Если вас будут интересовать подробности этого дела, то вы можете всегда написать Андрею. Я думаю, не откажется, если, вы -то, да, то, если кому то интересно. Да, я молодой какой-то исполнитель или человек такой стоящий в начале пути, может, я думаю, я думаю, что не откажет. Напишите, напишите ему в социальных сетях. Я ну, расскажу, как делать, что надо делать, что делать. Сейчас пох найдете, это несложно. Сейчас у всех интернет есть. Скажи, вот а сколько у тебя вообще остается свободного времени? Ну, после всего ты там, допустим, ну, занимаешься, да, чем-то там произведением много, мало по-разному. Всегда по-разному. Бывает, э, с, ты имеешь в виду свободное время? Ну, Конкретно, я что, не знаю, допустим, на... можно даже поставить вопрос так: нужно ли тебе свободное время? Или ты можешь, допустим, непрерывный какой-то творческий такой процесс и же себе не нужно какое-то отдохновение там смена декорации ну я тебе скажу больше я наверное занимаясь творчеством это и есть мой какой-то отдых да помимо отдыха основного да когда ты там просто лежишь на диване занимаясь творчеством я тоже в какой-то мере отдыхаю то есть поэтому вот это наверное большой большой период моего времени когда оно считается свободным творчество, это, наверное, самовыражение как Короче, лучший отдых, смена профиля трудовой деятельности, да? Как любят говорить начальники, директора. Ладно, хорошо. Вот о каких, допустим, самых перспективных наших, белорусских исполнителей или, может быть, других молодых таких? Это можешь сейчас назвать, сказать, вот они есть, или ты, может, следишь за кем-то, там наблюдаешь, может, кто-то тебе нравится. Не скажу даже. Ничего не скажу. Знаешь, почему? Потому что не слежу за белорусской эстрадой вообще. Потому что, ну, как-то мне вот неинтересно то, что то, что происходит на этой эстраде. Не, не стараюсь следить за какими-то новыми артистами, которые сейчас появляются на нашей эстраде, на белорусской. Она вообще какая-то такая, понимаешь, за за вот, закомплексованная, за завернутая. Да? Она в своих каких-то рамках стоит постоянно. И я поэтому туда не лезу и поэтому <смех> и за этим не слежу, потому что там вот определенные, когда мы говорили о каких-то э, рамках, ну, о каких-то нормах, каких-то форматах, э, то есть там есть определенные нормы, ну, а я стараюсь не вписываться в нормы. Я не то что стараюсь, я не вписываюсь вообще в эти нормы, потому что было куча попыток касаемо непосредственно с своей страны, там, я не знаю, своего города вписываться в какие-то радиоформаты, вписываться на какие-то площадки, где тебе всегда говорят, что ты не формат, ты здесь не подходишь, ты здесь не надо, хотя ты потом смотришь на эти площадки и понимаешь mm -hmm. то, что здесь надо только то, постоянно там 4-5 человек которые вот если взять нашу топовую там белорусскую страну которые постоянно где-то вот фигурируют на всех там на каналах на всех площадках ну, и, да, Схема, общем, и на всех радиостанциях интересно. и она вот построена так поэтому я же говорю что я не по этому поводу ничего такого естественно не скажу потому что я туда не лезу и не стараюсь интересоваться этим потому что это какое-то такое, как закрытое сообщество. <смех> я стараюсь больше, более, наверное, идти немножко дальше на другой, на белорусский рынок, как-то развиваться в плане других направлений. То есть больше как по СНГ, чем конкретно mm -hmm. делать акцент. Ну, наверное, на это Белоруссию. верный шаг, в принципе. Может что-то. Дай бог, чтобы что-то поменялось. Ну, вот я думаю, что люди в Беларуси, в принципе, они бы, наверное, и очень хотели бы знать что у нас есть, среди нас есть такие люди, которые выдают такой качественный материал в этом направлении. Ну, у нас так все организовано, что ну, не получается человеку показать голову, он только покажет голову, его начинают там чем-то, какими-то форматами, неформатами. Ну, вот, и тут хотелось бы сказать, что ну, как бы вообще цель моей какой-то такой творческой деятельности, как интервью, в принципе, это, ну, как говорится, публицистика, да, пиар какой-то такой. То есть продвижение таких людей в массы хоть немножечко, но я помогу я знаю, что я ничего не сделаю глобально наверное, но ну, хотелось бы но какие-то такие вещи, я смогу все-таки заложить и я буду стараться это делать этого я обещаю да, вот. ну, еще хотелось бы вот спросить, смотри, мы сейчас заговорили да, о каком-то таком творчестве на профессиональном уровне, на сцене да. Скажи, вот если так вдруг случится, ты выйдешь на широкий какой-то такой диапазон, на профессиональную сцену, ты станешь знаменитым артистом, вот, перцом, исполнителем, и как ты думаешь, вот изменится твое отношение к публике, к фанатам, к музыке в принципе, не будет ли там никакой, не пойдет ли никакого порожника? Нет, нет. Наверное, когда ты идешь долгий-долгий-долгий путь, без каких-то лавров, сторонних, ты ценишь то, что ты делаешь, и ценишь тех людей, которые тебя слушают всегда. Потому что я говорю, ты живешь по-настоящему, ты сам настоящий. И что, чтобы, вот говоря, откровенно и честно, чтобы что-то поменялось, нет, ничего не поменяется. Все останется таким же. Мое такое же отношение ко всем без, я же говорю, без вот этого задранного носа, без высокой головы, то есть.. Я абсолютно простой человек, и я всегда таким буду оставаться, потому что, ну, но все-таки, наверное, такой образ жизни диктует какие-то свои правила, накладывает отпечаток? Нет, ну, безусловно, но все же зависит от того, как ты относишься к этому, ко всему. Тебе могут диктовать правила кучу, допустим, там, разных форматов, что ты делать должен, что ты делать не должен. Но опять же, если э, ты сам идешь к этому, определенно, да, ну и ты все, все, всем, наверное, всем этим управляешь, да, все все свои, всем своим движением, которое ты делаешь, всей своей жизнью, все, все что ты делаешь на сцене, а остальные уже не могут тебе как-то диктовать правила, то есть ты можешь либо соглашаться с ними, с этими правилами, то, что тебе ты сам понимаешь то, что ты должен делать, то, что тебе нужно делать, да, и я приведу небольшой маленький пример по поводу даже записи, я все свожу и записываю сам. То есть я пробовал э, кучу раз, там э, много было моментов, когда я записывался со зву у звукорежиссеров каких-то, да, там, у меня есть свой звукорежиссер, который работает на мной концерты, э, с которыми я тоже иногда записываюсь, но в основном я делаю всегда, сам пишу стейки, треки, сам свожу треки, вот, и все те моменты, до того, пока я не сел сам э, делать свою музыку, э, в плане уже сведения, мне никогда не нравился материал на выходе То есть я записывал, записывал трек, я прихожу через два-три дня, я слушаю, мне не нравится Я опять говорю, вот здесь нужно добавить вот это Он говорит, нет, здесь не надо ничего добавлять, и это было постоянно это разговор о том, что человек учился где-то в музыкальной школе, и он знает якобы, как правильно это все делать знает. Да, именно так И поэтому я думаю, почему бы мне не сделать саму так, как я хочу да, я пускай, пускай я буду тратить больше времени, но я буду выпускать материал, который будет нравиться в первую очередь по звучанию мне, э, на, уже на финально, финальном каком-то этапе. И вот поэтому я же говорю, что в дальнейшем, в дальнейшем э, ты всегда можешь делать так, как нужно тебе, и ставить рамки те, которые нужны тебе. Не более того, потому что если, когда тебе уже начинают диктовать твои правила, на сцене как ты должен быть, где ты должен быть, это уже в принципе... Я думаю, что ну, вот из ряда того, что э, арти, артистов, которые я же говорю, что у которых есть какие-то продакшены крупные, там, да, много кучу денег там, и всего, всего остального, когда ты уже ну, не, с, не команда тебя забирает, когда ты забираешь команду, я думаю, что ты уже как-то ставишь свои какие-то правила, свои какие-то какие условия. В плане того, как и ну, что. Понятно, это. конечно, если ты стоишь во главе какого-то коллектива, он с тобой перечис уже как бы не имеет никакого смысла, все будут делать как ты, как ты хочешь. Я, да. тебе, я тебе скажу больше, если я понимаю то, что э, так будет лучше, так будет правильно, я никогда не буду соглашаться с тем, что будут говорить, что вот именно вот так должно звучать. Ну типа ты не понимаешь, да? Я, я -то... Да, да. То, что я, я пускай я буду не понимать, но я все равно выпущу. А, вот Именно такого звучания материала. Ну, правильно, там... это появится какой-то личностный отпечаток на материале, А да, не то, что будет человек какой-то, да, который делает все под одну плану Да, безусловно, я же говорю это Ну да, то есть все-таки здесь какой-то наверное, посыл кроется такой И я себя здесь рискну добавить Такую вещь, ребята, учитесь делать все своими руками Чем больше вы умеете делать своими руками Тем меньше вы зависите от каких-то сторонних людей это для вас будет огромный плюс. Если вы хотите сами откуда-то там пробиться, где-то там зародиться, хоть вообще как творческий человек какой-либо, делайте как можно больше всего сами. Садитесь, берите сейчас в интернете, полно всякого материала. То есть есть люди, которые такие вот как Андрей, как я, мне пишите, неважно, которые вам помогут, расскажут, я сам еще ничего толком не умею. Ну уже что-то, да, какие-то направления, там, что-то, какой-то мизер, с чего-то начать то есть человек, который уже что-то где-то прошел, что-то посмотрел, попробовал, уткнулся носом, он все-таки может что-то сказать действительно. так, ну скажи, вот, а бывали такие вот безвыходные ситуации уже прям вот ты уперся и такое чувство, что вот сейчас все короче, один шаг без намочился какая-то. ну что, наверное, так настолько безвыходных нет, нет вообще безвыходной ситуации. ну я наверное, человек такого плана, что всегда есть выход Всегда есть вариант, который можно придумать. Там, еще, я думаю, что из любой ситуации можно выйти. по этому Безвыходные ситуации, да, тупиковые, безусловно, конечно, были такие ситуации в жизни, наверное, как у, и у каждого, но ты всегда ищешь какой-то вариант решения, решения этой ситуации, решения этой проблемы. Поэтому Ну и мы понять. сами видим итог, да, допустим, человек сидит здесь живой, невредимый. <сёк> то есть он прошел через эти ситуации, я прошел через какие-то ситуации, и у нас все нормально. То есть, смотрите, ребята, то есть нету такого, что вы встали в тупик, там в ступор какой-то, да, первые ощущения какие-то там, такой вот какой-то налет, флер, такой, что все, не могу там, и это пройдет. Пройдет это такое не более чем первое какое-то такое жировое такое ощущение. И оно потом схлынет, Не да, переживай, что нет что нету выхода, выход да. есть всегда. Самый смешной случай из твоей жизни. Mm. Ну так прямо запомнилось что-то может яркий какой то случай. Блин, я даже наверное, уже жизнь не вспомню. Было столько случаев, чтоб настолько ярких. Mm. Ну может, может связано что-то там с выступлением, с музыкой там, не знаю что-то такое, что вот ну там прям случилось. А нет, там все серьезно. Да. Там, все там, продумано, да? да. Там, там ты что, там все расписано там по минутам, там смешных случаев не бывает. А, ну, не знаю, упал я один раз в канаву с лавки. <laughs> а, э, решил, э, у нас, я не помню, где-то, наверное, в центре была такая э, голубятня. Может, ты помнишь такая, что-то где-то возле э, материка. Да, нет, я такого не помню. Ну, знаешь. в общем, не суть, а да. была, была такая. И э, стояла лавочка. Mm. ну по сути лавочки не было, а была такая тросточка. Маленькая палочка от дерева. И я решил присесть. Я думаю, а там такой обрыв вниз полностью. Я думаю, ну присел, отдохну, я присел. И хорошо, что... Ну, наверное, не то чтобы там. Без кусаться, серьезных последствий. Да, ну как видишь, без серьезных последствий. Ну, я говорю, а так. Хорошо, Чем такого запоминаешь. Ладно, интересно. Ну, а вот самый плохой поступок, интересный такой. Ну, к примеру, я то, что не считаю, что плохие поступки интересные, но интересные с какой стороны? Ну, с такой, что, ну, как бы сам человек попадает в ситуацию, как он из нее выходит, и как вообще бывает. Самый плохой поступок. Да, наверное, все. Я не буду, наверное, говорить конкретно что-то, но все, наверное, все поступки были связаны только с одним, были связаны с алкоголем. И я много делал плохих поступков. Я не буду это раскрывать. Везде присутствовал один мотиватор. А Самое плохое, ну, я достаточно делал много плохих вещей. Мог кого-то оскорбить, мог кого-то унизить, мог кому-то нагрубить. Да, и потом ты понимаешь то, что ты осознаешь, что ты делаешь неправильно, но ты все равно делаешь. Вот. Наверное, да, это, наверное, самые плохие поступки, которые можно из себя и извлечь, потому что ну, это, вся эта агрессия на близких людях. И поэтому. Ну, как-то не хочется это вспоминать, ну, это понятно, в конечно. прошлом, и поэтому, да, это, наверное, самые плохие поступки, которые я делал в жизни, это то, что делал плохо своим близким, близким людям, которые любят меня, которые любят меня. Ну, я же говорю, что все всему виной всегда есть мотиватор, это алкоголь, поэтому, ребята, не употребляйте, это алкоголь. Живите трезво. Поддерживаю. Поддерживаю его два Да. Ну, что бы ты мог сказать вообще, в принципе, мы тут много говорим, да, уже какие-то, наверное, такие основные тезисы и советы прозвучали Что бы ты мог вот сказать в напутствие людям, которые, может, только-только начинают там что-то делать в этом направлении там, Петь, там, может учиться где-то в музыкальном каком-то учебном учреждении, там не знаю, просто какой-то самодеятельностью может занимаются, Пишут музыку, вот что, какие ты бы дал советы действительно основополагающие, которые бы помогли таким людям ну, насчет того, что если вы учитесь, бросаете, я не буду этого говорить <соuerde> <соuerde> Учитесь <соuerde> дальше э -э Какой-то совет Определенного совета, наверное, нету Делайте все с душой Делайте все до конца И подходите ко всему э -э К любому своему начинанию К любому своему делу подходите серьезно Потому что только честность В том, что вы делаете Ваша искренность, ваша душа Только это сделает Ваше дело по-настоящему Живым, по-настоящему достойным, по-настоящему ценным. Наверное, это самый главный совет в жизни. То есть, если ты что-то делаешь, делай это по-настоящему. Все. Хорошо. Спасибо, Андрей, тебе заемко и интервью. Надеюсь, очень интересно будет людям посмотреть. Я уверен, что найдется человек. Неважно, сколько его будет. Главное, что для кого-то мы сняли полезный познавательный материал. Спасибо тебе. Спасибо.